Саня, Саня, Саня, Саня, Саня, Саня, Саня, Саня, Саня, Саня, Саня, я качаю КС, давай в КС. Что? Давай в КС, я качаю КС. Нет, мы пойдем знаешь куда? Мы пойдем нахуй. Ой, в КС, но проходить карты сюжетом качать <с> надо <monday> всем привет уважаемые зрители yeah, моего so канала сегодня so so с вами я диктор и сегодня мы мы будем проходить ксго и пройдем ее на фул а блять что вы блять это не кидайтесь о Бля, бля. Бля, чуваки в кетчи покупают. <свес> бля, <свес> Я <свес> просто смотрю на саню, у него телевизор, блядь. Вещать. Вс, тебе не вещают. Бля, нахуй я хоррор, я ненавижу хорроры, рыбля. Охуенно бля. же. А я ты закрыл дверь! Я взял! Ой, рас... молодец, отвернулся, хвачь! А, обожаю эту хуйню, блядь! Таблику всегда сломал, блядь! А, под пол, пол сломался. Я упал. А, а я не стал падать, я, я ждал, когда поверх пойдет. Мы подали, блядь. Мы <свят> блядь. вперед, давай. Да, я да. Да, да. <свят> Какой-то мужик дополз, блядь. <свят> я тебя думаю. мне нахуй. Я жду, короче. Я жду, короче, побегать там. Нормально все? Да. Все, ну ладно. Я, по-любому, мне, как то хуй-то, блядь, выпадет нахуй. Мне тоже. Блин, блядь. <смех> Я сейчас что-то начал... <смех> испугался, что ты упал. Ааа, <смех> блядь, мне нравится, как вы пугаетесь, блядь. Блядь, здорово, здорово, ты уже третий раз на меня выползаешь. Пиздец какой страшный, согласен. А, ты Я буховала. ненавижу поры, блядь, это а пиздец, блядь. <смех> да чё, здесь, здесь не страшно же вообще. О, у меня не работает. Блядь, ничего не...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 о, открылась. А, гаечный пюре. Ой. Нам понял. пизда! Ну, прикольно. Поплыви, ребят. Ну, себе. Ну кстати, вот не это... умираем под водой, так что похуй. М -м, интересно. <laughs> ну, неплохо. Я... Меня вначале как-то больше пугало. У вас сонарики есть, у меня нету? Да-да! Да-да, Сань! Я просто не ожидал такую хрень. Она вначале меня как-то больше пугала. У меня с башка заболел. Опа, хвост. А что, для чего нужно? Кто-то стучится. Ой! Привет! Я какой-то фото нашел. This is imp imp imposter. <связывающие> О, смотрите, у нас появились хпшки, значит скоро будет реально страшно. <связывающие> Мне кажется, мы сначала должны были по низу пройти. <связывающие> взрастил нахуй долбоеба на свою голову застил дебилу свою голову застил дебил я там смешной застил дебил свою голову Сами, у нас проблема какая? теперь у тебя много всякой хуйни будет Yeah. Ну я. ну-ка еще. Я лавлю. Ч надо-то? Да. Ни хрена, но не пикасило. А не умереть, например. <реж> и, ты не знаешь, что такое идти, вообще? А? Б. Ходьба? <сёк> <сёк> Забей, я тебя понял. Ходьба. Дай, дай, дай, дай, Да. Ну. О, ну хотя бы сейчас... нормально хорошо дай. Дай, Понял Дай. Дай. Дай. Дай. Дай. Я не слышал ни одного из вас. Mm. А и не видел нихуя. Просто передо мной, блять, вот это вот хуйта была. Ой, Саня. Ой, подпил. Как так? Чего? Сань, ты стрел умеешь кидать? Будешь лучше тогда не кидать ее. Спасибо. Водка! Балалайка! Я слышал, типа тебя, но я покосил. У меня, кстати, хилка была. все это время. Я пойду, даже забыл. А, понял? Стоять! Именем законно! Стоять! Стою, стою. Стоишь? Стою. Да что стою? В общем, спасибо за просмотр. Ебаный стыд. Три часа ночи. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, если не танкист. Подписывайся на канал, если не программист. По-моему, блядь, у меня в жизни что-то пошло не по плану. Пока, удачного дня. Ёбаный по голове, блядь! Сука! Какой же хуй...